Всем привет! Вчера поступила информация от 15.06.2020, что задержан Владимир Юрьевич Шуманин – это главный редактор СМИ «Камчатский регион». На экране вы видите кадры из предыдущего интервью с ним. То есть против него вынесено постановление о назначении ему бессрочного принудительного лечения в психиатрической лечебнице. Несмотря на то, что они подали апелляцию через адвоката – апелляцию будет продемонстрирована чуть позже – его все-таки нашли. И задержали. И провели целую спецоперацию и доставили его в Камчатский краевой психоневрологический диспансер. По последней информации, со слов жены Владимира, Надежды, психушки тут же собрали комиссию на следующее утро и заключили, что он здоров. Но из-за давления решили обнаружить у него некий коронакризис и отвезли в госпиталь. Далее видео и подробности от Надежды. задержали человека привезли уже видно что чем-то обкололи отходим, отходим. что вы тут делаете отходим. такое что вы здесь делаете? мы отходим. приехали защищать отходим. человека отходим. Отходим. Отходим. отходим не стоим не мешаем. на основании чего отходим. за что у человека задержали Кто? я проходящий него что неравнодушный задаете? человек Потом воспомните то, что вы сейчас делаете. Просто мне так не, непонятно, как можно не думать, что вы делаете. Задержали опасного преступника. Молодцы. Он что он такой Что он Человек на с надписью ОМОН так считает. А немало сотрудников отходим. на одного, а? Мужчин немало. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Отказали. Отказали скорую вызывать. Человек стоит бледный, у него, между прочим, давление, и сахарный диабет. Вы понимаете, что вы делаете, ребят? Вы, тоже вы хотя бы подумайте, что вы делаете, вы человека сейчас убиваете. Человеку плохо. Я думаю, давайте в машину заходим. Раз такая ситуация. <связать> Как преступника, убийцу задерживать с пистолетами. Вот тогда держите меня Да потому что у меня нога была, стоять долго не власть. Вот это держите меня на руке. Это территория закрытого учреждения, будьте любезны, поднимите ее. Или вы лечиться сюда пришли? Лечиться пришли? Ну, потому что у меня тяжело Вполне мы вам закажем по сильной помощи. так у нас задерживают тех, кто против Теми, кто приходит в масках, с теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Они Новый год собираются праздновать. Маска на таком мероприятии ⁇ это признак участия в банде. И их нужно паковать по полной программе. Все, кто так вышел. Народ только что были с адвокатом с Самоделкиным Олегом Владимировичем в КПНД. Естественно, к Владимиру Юрьевичу нас не пустили, потому что у них тут якобы эпидемия и все такое прочее. Но мы поговорили с доктором, и она сказала, что было комиссионное заседание по Шуманину, его обследовали как бы группа врачей, и они не нашли у него никаких психических заболеваний, и они считают, что это не их пациент. Но, естественно, просто так отпустить не могут. Быстренько нашли у него COVID-19, и сейчас его переводят в госпиталь. А вот там они могут его просто тупо угробить. Поэтому, естественно, мы не расслабляемся. Сейчас я буду дальше звонить и писать. Но самое главное, что... Заключение наших психиатров однозначно, что он не болен, психически здоров. Доброго времени суток. Значит, телефон я Володе передала и один раз немножко с ним поговорила. Но почему-то вот сейчас он не отвечает, не могу понять, что там. Может, он спит, ну вот какая-то странная ситуация. Может, он устал и спит, может, телефон где-то забыл. Ну, вот как-то не могу я ему сейчас пока дозвониться, но значит очень хорошие новости от правозащитников. Значит, правозащитники из США направили, во-первых, ноту протеста в наше правительство и в наше посольство. Значит, они написали в Комитет по правам человека и в народный в военный трибунал. Потом, значит, направлены письма в наш КПНД, и там еще в несколько организаций, я пока еще не читала, не знаю. Но вот девочки, которые читали, сказали, что письма очень хорошие, то есть люди этой правозащитой занимаются уже много лет, и причем это наши соотечественники, которые уехали за границу. Вот, и организовали там правозащитные организации, в том числе и против карательной психиатрии. Ну, поскольку я вот сразу увидела, что скажем, наш психоневрологический диспансер отреагировал, и они быстренько, Владимира Юрьевича от себя как бы <смех> убрали, потому что они понимают, что держать в клинике здорового человека это преступление, и им это объяснили, что они будут нести персональную ответственность. То есть они его обследовали, посмотрели и отправили его в госпиталь. Но, естественно, эти подлые люди, которые все это дело замутили, они его не оставляли, и там сидели, вот мы сидели там практически с обеда и вот ну, часов до семи уже восьмом часу уехали, а эти уехали буквально перед нами, то есть они вот сидели и выжидали, что если его не примут в больницу, больной, не больной, они бы его загребли в тюрягу, и я даже не знаю, что там можно было сделать как бы с ним, потому что они и так-то беспредельщики, а если их никто не видит, то там ну, все, что угодно можно было ожидать. Вот, значит, кроме того, как я уже говорила, представители мировой полиции э, связались с госпиталем и... Со мной в госпитале разговаривать не захотели, то есть мне постоянно бросали трубки, информации нет, информации нет, а им, естественно, отказать не смогли. И он объяснил, что Владимир Юрьевич поступил в эту больницу не как частное лицо и пенсионер, а как кадровый военный, и, естественно, к нему должно быть соответствующее отношение. Вот, ну и... Естественно, сегодня еще огромное количество писем будет разослано везде. И если они все-таки не понимают, что они уже нарвались на международный скандал, то ну, ну, я даже не знаю, что их остановит тогда в этом случае. Но, скажем, международный скандал уже гарантирован. Сегодня мы были в госпитале, и... Меня туда не пустили, как бы мы не прорывались. Но там были вот эти люди, которые преследуют Владимира Юрьевича из отдела Э. Но вот просто настолько безбашенные и наглые, что нам пришлось обращаться. Значит, сначала мы обратились в мировую полицию. И были направлены, кстати, документы вот в наш ПНД, после чего они срочно просто, как кипятком ошпаренный, быстренько его обследовали. Обычно обследуют день, два, три. А тут его вечером привезли, а утром уже все, сказали, вы нормальный, вы не наш, пожалуйста, давайте отсюда прям бегом. Но поскольку, естественно, на них давят, на медиков, они могли бы просто, ну вот нашли у него там ковид, да, отправили его домой на самоизоляцию. Ну вот даже если по их законам, как бы по законам Шулера играть, ну вот... Это должно выглядеть так. Нет, у него видимых признаков никаких нет, они его потащили в госпиталь. Причем я, как законный представитель, не имею права с ним ехать, а куча ментов, которые значит, его сопровождали, они... Имеют право ехать. Ну и тут вот в нашей группе быстрого реагирования ему, значит, сказали, говорит, хорошо, если вы решили, что у Шуманина ковид-19, а почему не взяли всех, кто участвовал в его задержании? Давайте-ка быстренько их всех на самоизоляцию. Ух там пять машин было, пять за ним одним приехали, вооруженные в бронежилетах с дубинками, с пистолетами а у него давление низкое он еле шел и я когда приехала, как раз вот они его выводили из квартиры но вообще вот настолько мерзко на все это смотреть настолько дешевое шоу просто и думаю, или вы его так боитесь пять машин прислать за одним мужиком Ну уважают хотя бы что ли вот, но другое меня сейчас озадачило, значит, в больнице мне так и не сказали, что он, где он, сказали, что он, как бы он проходил обследование, что сейчас с ним работает там доктор, вот, вот. И я потом, сколько звонила в приемный покой, так мне ничего и не сказали о его состоянии здоровья. А меня немножко как бы озаботило то, что мы ему все-таки передали телефон, хотя эти мерзавцы изъяли у него во время препровождения его в ПНД, ну вот накануне, изъяли у него телефон. Мы передали ему телефон. Один раз мы с ним созвонились и все. Вот почему-то он больше не отвечал. Что это, почему это? Сначала звонки, гудки шли, а потом даже гудков не стало. Абонент недоступен. Вот номер 1747. Естественно, что мы опять же обратились в те органы, в которые мы обращались, когда он попал в ПНД. И естественно, что все эти документы направлены, но поскольку сейчас ночь, начальства никакого нет и приходится ждать до утра.